Вячеслав, Макс Кэпитал у нас является партнером, отвечающим за комплай, за риск менеджмент. Вот, да, Максим там сказал коррекции. То есть это, скорее всего, она будет. Нельзя утверждать, да, там на процентов никто не знает. Вот я сейчас с вами пообщаюсь, что в принципе любая коррекция, она не страшна. Не так страшен, черт, как его молюют. Главное, главное, иметь там правильный портфель и, и правильную инвестиционную философию. Я там читал ваши комментарии там в чате, некоторые, там выйти в кэш и так далее. Но вы, вы уже неправильно мыслите. Вы выйдете в кэш, а у вас инфляция будет 10%. Или там в России она 15, может быть, а она сейчас в России 10%. У вас за 6 лет просто 0 будет стоимость денег. У вас деньги ничего стоить не будут. В кэше сидеть. И можно ждать год-два. На самом деле, не нужно сидеть в кэше полностью, важно иметь правильные инструменты в портфеле. То есть там, что будет год, два, три, там ближайшее, может быть там все очень плохо, может и не быть, здесь можно смотреть только на макроэкономику и на определенные вещи. Но ждать там коррекцию, то есть в кэше, в одном кэше, это мой, мой вам посыл точно не формат в условиях разгоняющейся инфляции. То есть хочу, чтобы вы это для себя поняли. То есть и у меня посыл такой ко всем вам – никогда не смотрите там, на промежутки 2-3-4 года, это не инвестиционно правильные промежутки, инвестиционно правильные, вы же не живете 2-3-4 года, средняя продолжительность жизни там, человека составляет порядка 70 лет, вас не должны интересовать какие-то краткосрочные импульсные движения, вам нужно смотреть горизонт, ну, я считаю, хотя бы 10 лет.